Друзья, привет! Привет! Надеюсь, у вас все хорошо. А мы дошли наконец-то до утепления нашего прицепа. Это был не легкий путь, но мы его проделали. И мы сейчас мы уже молодцы. на стадии утепления. В общем, для утепления рассматривались разные варианты. Пенопласт, стекловата, не знаю, там... Рокфуль. Рокфуль, да, который Ой. тоже это каменная, каменная вата. да, Тяжелая. Да, но в итоге мы нашли... Каждый русский знает, что это конопля! Здравствуй, бабушкин дом называется. Один из причин, почему мы выбрали коноплю, это ее экологическая в общем, составляющая. Это экологически чистый продукт. Как-то вы видите, я могу в общем, без опаски особо максимать ее руками. Она, конечно, здесь рассыпается немножко. Но от того, что мы вдыхаем ее рассыпание, мы, в общем, не умрем на завтра. Поэтому из-за этого была выбрана конопля. Ну конечно, не только из-за этого, конечно же. Да. Не только из-за этого. Есть другие факторы, почему мы берем коноплю. Некоторые скажут, О, она нестабильная, она будет там болтаться, она сядет. Я долго искал, нашел коноплю, которая не садится. Да? Даже от вибрации, если будем ездить там по бездорожью, по русским дорогам, которые разбиты, я думаю, что здесь проблем с этим не будет. Во-вторых, очень интересно, это вес нет. Вот этот кусочек, 31 грамм, если мы утепляем наш весь прицеп это вообще ни о чем. Обратно экономим мы вес. У нас, конечно, общая грузовая способность нашего прицепа 1300 килограмм, но все равно мы за этим следим топливо, мы помним. Да, есть еще такая замечательная вещь, что когда вы путешествуете по некоторым странам, например, возьмем уже Швейцарию, то когда вы заезжаете в страну прямо на границе, вот на въезде, вас встречают весы для машины. И, например, если э, да, служба таможни поставить вашу машину на весы, и ваш прицеп на весы, и, на, и ваш вес будет больше, чем заявлен в ваших документах, либо больше, чем вес, который по нормам страны, куда вы езжаете, да, то... Соответственно, у вас будут большие проблемы, вам придется заплатить огромный штраф. А в самом худшем случае вас могут, конечно, уже вообще не пустить, но я еще ни разу не слышала, чтобы кого-то не пускали, но деньги собираются со всех. Разгружают прицепы, да. оставляют на границе, там да. даже мусорки стоят. Бывает такое, да, что говорят, что вы можете уменьшить свой своего прицепа, mm. какие-то вещи, да? то есть оставьте здесь свой любимый телевизор и можете ехать дальше. Это реальная абсолютно вещь, и не хотелось бы, на самом деле, где-то путешествие да, попасть ну, в такую ситуацию. Поэтому мы, конечно, слезим за весом нашего модуля и стараемся выбирать наиболее легкие материалы, какие, в общем, мы можем достать. Да. Также свойства конопли, кто знает, этот материал, он может принять влажность, и он вот также может отдать эту влажность. Эта влажность не, оста не остается в канабле. Если мы, допустим, у нас перепад температуры, мы в модуле, мы дышим, она принимает полностью на себя. Э и потом мы можем также, когда э солнышко будет светить на наш модуль, отдавать внутреннюю сторону, потому что мы сверху хотим его полностью изолировать герметично, чтобы туда вода ничего не попадала. Он будет обратно давать влажность внутрь. Вот. Толщина стены у нас будет 20 мм, как я уже сказал. Из-за этого мы берем на 30% шире этот материал, потому что мы его будем слегка упрессовывать. Да. Uh -huh. Также мы столкнулись с проблемой огромной, что этот материал не просто режется. Если я беру вот ножницы. Даже продавить не могу, него он не режется. Что-то на главной а ножницы не самые простые. Не самые простые. Мы брали промышленные ножницы профессиональные, которые там хорошо. Я обработали. даже купил себе ножницы, могу потом показать, да. интересно. Ножик, да? С кухни ножик очень. Вот жена, мясо режет. Да, да. Извиняюсь, да? да не, все хорошо, вот. да. Я его точила, не давай. Я что невозможно него прорезать. А если я его него прорезаю, вот такие... А Нет ровного вот. среза, что и вот самое Интересно, в этот момент у нас прицеп полукруглый. Я, может быть, и прямые линии еще прорезал бы, как посидел бы вечером. А все другое было бы очень, очень плохо. также так... Как мы увидели эту проблему, долго не спали, решали, и у нас идея, я думаю, она очень интересная получится. Потому что мы же недавно купили пилу, как пилу. вы помните, да? Пилу. И, в общем, я как человек, который любит использовать вещи по максимуму, раз уж мы за них заплатили деньги, мы, я сказала, а что бы не попробовать пилу-то? И она режет как по маслу. Вот поверьте мне. Вот как она будет вот с завода отрезана, также у нас получается. Вот. И даже мы можем вырезать на теперь и полукруги, и круги, каждый изгиб нашего, изгиб нашего прицепа. прицепа. В общем, у нас очень хорошо получается. А сейчас, собственно, вы сами это увидите. Да. Пойдем мы... порежем? Пойдем порежем. Пойдем порежем. Ну что же, друзья, момент истины, как говорится, утепление. Посмотрите, какой у нас барашек. Нарезали мы нашу замечательную коноплю, как вы могли заметить. И теперь вот укладываем ее так аккуратненько в заранее прорезанные пазы для утепления. И вот так все чудесно у нас тут зашло. Как вы видите, Утепление у нас занимает достаточно большой объем нашего прицепа, но это сделано для того, чтобы, как мы уже не раз говорили, конденсат не скапливался и мы не отморозили себе кое-какие части тела, вот, поэтому получился такой мягенький, прикольный, чудесный барашек. Сейчас мы э, дальше будем заниматься проводкой и в пазы, которые заранее прорезали для проводки, будем укладывать провода. Электронный узел у нас, электрический, конечно же, узел у нас в задней части прицепа находится. И мы сейчас туда выведем все провода, приклеим их. И дальше будем заниматься вообще очень ответственной частью нашего, нашей сборки. Мы будем склеивать наш прицеп. То есть склеивать а, нижнюю часть, верхнюю, закрывать уже нашу, а, наше утепление. И будет уже у нас готовая стена. Да-да, посмотрите сейчас. Друзья, как вы могли заметить, в общем, положили мы нашу проводку, проложили нашу замечательную изоляцию, и сейчас настал момент истины, будем склеивать стену. Но должна вам признаться, что, конечно же, за кадром мы попробовали склеить уже одну, вторую, точнее вторую нашу стену, вчера еще с мужем, и случился у нас небольшой эпикфейл. Собственно, почему мы снимаем сейчас в помещении? Потому что вчера мы пробовали клеить на улице, и клей, на котором написано, что он может работать при 5 градусах, за окном, собственно говоря, ничего нам не склеил а мы это зимой делаем наш прицеп Чтобы вы понимали, сейчас зима уже наступила И поэтому нам нужны материалы, которые работают при низких температурах Но, к сожалению, вот клей, на котором в, техни... в технических данных было написано, что в 5 градусов он уже все склеит На самом деле он не сработал Нам пришлось нашу уже склеенную стену нести домой И как только мы занесли ее домой, клей начал работать вот просто в эту же секунду Поэтому, соответственно, мы решили не испытывать судьбу И вторую часть прицепа склеить уже находясь в помещении потому что в общем эпические приключения с тем как мы сначала клеили обогревали а потом тащили все это на второй этаж были просто невозможными поэтому сейчас мы будем клеить уже в помещении Да, у нас детям. там видите, у нас уже восстание маленьких мультиков началось, Нет. потому что мы уже надолго закрылись в комнате, чтобы поснимать. Спасибо большое, что были на нашем канале, возвращайтесь, смотрите. Колокольчики, да, да точно. Колокольчики, колокольчики. и колокольчики, подписывайтесь, да. пишите комментарии. Мы будем очень рады. Спасибо, пока. Пока.